Я знаю, с Начинаем запись. Вот, да, запись экрана. Да, запись экрана. И выключение микрофонов. Да, и выключение микрофонов. Всем здравия. Так, а что, у нас стопроцентная посещаемость, хочу вас поздравить. 13 человек или нет, 17 нас в чате, по-моему. Владимир, как ты презентовал вебинар, так люди вот и это. Ага. Так, снимок, демонстрация экрана. Так, демонстрация экрана. <клев> так. Ну, начнем э, с чего-сего. Ну, начнем с чего-нибудь, да, и оно будет перетекать из одного в другое. Будем возвращаться опять к этому. И, и так далее, и тому подобное. То есть все в процессе. Э, э, э, так, сегодня у нас 5 июля, август, сентябрь. То есть у нас, в принципе, чуть меньше двух месяцев до 1 сентября. А, мое личное до да, отношение к тому, что введение вот автоматизации сырых кабинетов, оно преждевременное. Что уже как бы на протяжении трех недель затормозило вообще развитие компании в целом. Ну, в том смысле, что а, люди пытаются потратить кучу времени на то, чтобы разобраться вообще, что такое блокчейн, что такое токены, что с чем едят, на каких площадках работают, как пополняются. Как бы это и хорошо, и вроде в то же время, ну, оно сейчас такой, такая нагрузка, интеллектуальная чисто. Ну, я просто вижу вот этот, э, на, э, так сказать, Энергетику вот этого всего, что оно прям захлестывает, прям, ну вообще, вот телефон невозможно. Я сегодня пытался несколько раз вот пробовать э, отвечать людям аудиосообщениями. Ну, то есть пока я не поставлю телефон на ау, на авто, ой, этот э, авиарежим в выключенном состоянии, я не могу записать аудиосообщение, потому что каждые 15 секунд раздается звонок. По тому или иному поводу. Потому что участников очень много. Uh, у меня вот Виталя Шанихин в гостях uh, с Новосибирском, мы вместе там были, приехал uh, погостить на несколько дней. И мы живем в одной квартире, да, и мы видимся два раза в день за кухонным столом чай попить. Все, то есть нет времени, то есть uh, он... У себя в комнате там разговаривают круглосуточно консультируют, делают переводы, там, регистрации проводит там, переносы и так далее. Я у себя в комнате, короче, всем этим занимаюсь. Ну, просто, ну, я думаю, у каждого из вас такой же ошалевший режим. И он сейчас приводит к тому, что, опять же, перекос балансов. В чем он, по моему мнению, да? Ну, во-первых, то есть личные кабинеты ввели для того, чтобы структурировать, систематизировать бонусные реферальные вознаграждения, продажи и как-то то начинать учитывать. То есть не на карандаше учет вести, а каким-то образом, чтобы было понимание, там, сколько за две недели прошло продаж, там, как это прошло, сколько в компанию, сколько выплат. Но программа на самом деле, ну вот я вижу ее сырой, вот именно личный кабинет. И то есть, соответственно, вот этот ажиотаж, перехода, освоение это нового программного обеспечения, он затормозил вообще потоки. То есть вообще какие-либо потоки. Ну, по крайней мере, у меня, не знаю, может у кого-то как бы все замечательно, но у меня точно скажу вам месяца три вообще нету продаж никаких. То есть, ну прям вообще ноль. Потому что все заняты другим делом. То есть, вот это освоением. И оно не есть как бы хорошо, в принципе, для компании. Но, с другой стороны, я ни секунды там, ни капельки не переживаю, что там нету каких-то продаж, нету финансовых потоков. Потому что столько, сколько нужно денег на э, 10 генераторов, которые в Италии, и генератор, и двигатель-генератор на две конструкции в Томске, то есть, ну, все есть, то есть, деньги в наличии. Поэтому, э, единственное, что это мешает сегодня людям э, купить по выгодной цене, грубо говоря. То есть, потому что непонятно, как у, перес, ну, рассчитываться, как регистрироваться, не до конца понятно, как выстраивать сеть, как проводить маркетинг и так далее, и тому подобное. Я вот перевел, показываю свой личный кабинет, все мегаватты своего кошелька и эфир. Вот это меня больше всего как бы удивило, да, это по поводу эфира. То есть я перевел, я ну, не изучал кабинет, как и все остальные, то есть ну рекомендация есть, что да, надо перенести. Я взял, перенес. А сегодня вот эти 1.8 ,8 эфира, не сегодня уже после крайние там, 4 дня они нужны людям, а я их не могу отсюда выцарапать. То есть я с удовольствием бы подарил всем там по 0,05. там, Ну сколько бы я, ну кучу людей насытил. Даже сейчас вот просто ради э, интереса люблю цифры и посчитаю. 1,8 эфира разделю на 0,05. Я так отправлял. Я знаю, что можно и меньше. 360 человек я бы снабдил эфиром. Но я не могу этого сделать, потому что он здесь висит. Я написал два дня назад Саше Боброву несколько сообщений по поводу того, что ну, у тебя же есть там кнопки, есть там доступ к личным кабинетам, ко всей этой информации. Дай мне этот 1.8 эфира на аватар. И я людям раздам, 360 людям раздам эфир. Нет, тишина. В ответ тишина и не решение никакого вопроса. Как хотите, так как бы и шевелитесь. Ну, не знаю, может быть, там какие-то важные дела, более важные там, нежели... Но сообщение, прочитаны в WhatsApp, две галочки там стояло, и нету никакого ответа. Ну, как бы, я не настаиваю. Дальше. И что я сделал? Я записал инструкцию, созвонился с Святославом. А, еще это было. Я ее просто не выгружал, не обрабатывал. Думал, что она вообще у меня в архии... это в корзину удалилась. Потому что я видео почищаю регулярно. 16 июня я записывал это видео. Именно как... Мегаватт-контрактами и эфиром пользоваться по myetheriumvalet.com. Ну, то есть на прям, э -э, на кошельке эфира. Э -э, так, где он у нас? Вот он, вот здесь. То есть им спокойно можно пользоваться, скачать ключи доступа. Рекомендую сделать это сейчас, прям в режиме онлайн, кто этого не сделал. То есть это вот мои счета. Открываете эфир, кто этого не делал. Сейчас зайду и получить приватный ключ. Нажимаете, вводите пароль от своего кабинета и нажимаете выдать. И вам на, ну, на загруз... в загрузке в папку упадет приватный ключ и с паролем, и вы сможете пользоваться без всяких, как я вот озвучил, да здесь в видео. «Как пользоваться мегаватт-контрактами и эфиром без протезов и костылей?» То есть, вот я просто называю... Но они удобные, протезы и костыли эти удобные. Вот не поспоришь, да, в Аватаре, допустим, пользоваться. Так, опять, куда его? А, ну вот же. Да, да. То есть, удобно все... вот. Либо в таком виде, да, мы тут тыкаем, там пароли, скачиваем, устанавливаем, то есть целые процедуры проводим. Видео посмотрите, сейчас просто не буду тратить 10 минут на, ну, как бы на эту всю инструкцию. Там все понятно, 10 минут она занимает времени освоения. А здесь все это аватар упростил и все через кнопочку отправить вы спокойно делаете. То есть все видно, все удобно, нежели вот в таком виде, где нужно все копировать, вставлять. Нажимать генерацию транзакции, выбирать там мегаватты, эфиры и так далее Поэтому э, я буду пользоваться, пока э, не будет в самом, ну, в порядке личный кабинет Я буду пользоваться My, Ether, э, My Ethereum Wallet, My Ether Wallet То есть вот этим буду отправлять людям Подарочные мегаватты, буду продолжать эту акцию, потому что она работает. С личных кабинетов я сегодня не знаю, как мне подарочные людям отправлять. А мне подводить людей как. То есть люди месяц продержали, да, неделю назад, две недели, три недели назад разместили репост ВКонтакте. А я им сегодня скажу, ребята, тут у нас личные кабинеты, короче, я вас сейчас зашвырну, короче, на мегаватты. Ну, то есть, как бы, ну, я не могу так поступить, поэтому я буду людям отправлять вот 29 тысяч просмотров, э -э, репосты тут, так, лайки и так далее. То есть, люди обращаются, вон, 41 сообщение. Я просто в приоритете, ну, еще пользуясь случаем, говорю, что я сначала обрабатываю в сообщении звонки в WhatsApp, потом я уже только захожу в ВКонтакте, потом захожу в Skype, потом захожу на почту. Вот ВКонтакте, на почте и в скайпе я уже 4 или 3 дня точно не могу обработать информацию. Я просто физически за сутки не успеваю ответить. Поэтому те, кто будет смотреть планерку, ну уж как бы извиняйте. То есть э, пишите в WhatsApp, то есть, э, если нужна быстрая реакция на что-либо там. С эфиром у меня сегодня все, весь эфир уже закончился, который был у меня в, на аватаре. Надо либо закупать новый, либо что делать, как бы еще не принял решение, ну потому что не было времени. <coughs> Дальше что хотелось сказать. Почему именно такая спешка с личными кабинетами? Ребята, кто-то микрофон опять, это выключите, пожалуйста. Почему такая спешка с введением личных кабинетов? По заблуждению руководства я не знаю там фамилии и имена, до меня просто через разные источники дошла информация. То есть, кто-то из нашего вот чата здесь, из богачей, мне информацию сказал: там, кто с Кугушовым общался, кто с Бобровым, кто с Теходелом, там, с разными людьми, то есть общаются. И до меня дошла информация, что почему в спешке ввели вот эти кабинеты. Потому что кто-то там посчитал, что за предыдущий период двухнедельный прошло 70 миллионов рублей и ни рубля не попало в компанию. Я этот анализ провел и его вам разворачиваю в том виде, в котором как бы, я его понимаю. И развеиваю сомнения вот этих всех людей, которые думают, что за прошлые две недели между людьми прошло 70 миллионов там, рублей в мегаватт контрактах Как это они смотрели? Они заходят на кошелек, на блокчейне. Единственное, как можно отследить. Обновление сделали. да? И мы видим здесь вот эти цифры транзакций, которые происходят на блокчейне. И вот это берется и все считается за две недели вот эти мегаватт контракт три девятьсот тридцать восемь тысяч тысяча триста пять тысяч семьсот и так далее то есть они считаются доказательства я проверил у меня на мой счет сейчас вот здесь мой счет вчера вот 8 мегаватт контрактов было отправлено добрыми людьми вот мой счет, на 31С. И я беру и просматриваю. То есть восьмерку еще в транзакциях. Чтобы вам вывести картинку, откуда это все. Потратим время. Потому что это очень важно. Вот это заблуждение приводит вот к таким действиям. То есть заблуждение руководящего состава. Не умеющего считать деньги там, не умеющего пользоваться блокчейном, приводит э, вот к такому кипишу и к такому положению, которое сегодня. Так, 8, 0, 5, 9. Вон сколько транзакций произошло. Если мы сейчас. Вот она. 8. А, так, вот он. Так, вот он мой подсвечивает, Видно, да, подсвечивается? То есть. На конце 31 c то есть мне была транзакция. <coughs> и вот смотрите, как происходит. Допустим, я закупаюсь, я беру и покупаю, ну, к примеру, там 50 тысяч мегаватт контрактов в компании. Компания мне делает транзакцию на мой кошелек. И вот здесь будет отражаться 50 тысяч контрактов сегодня. Я их сегодня, либо завтра, эти 50 тысяч контрактов перевожу, например, Залевскому Денису в своей первой линии. А здесь на блокчейне будет отражаться еще 50 тысяч транзакций. Залевский Денис переводит там в своей первой линии. Там... Тоже, допустим эту же сумму либо разбивает на разных людей не суть тут нужно понять что на блокчейне от, от, просто обозначаются количество транзакций то есть вот мы сделали допустим я э, в компании на 50 тысяч купил перевел эти же обратите внимание, эти же 50 тысяч контрактов не новые а эти же перевел э, денису денис перевел свою первую линию и на блокчейне, если мы посчитаем, за эти три транзакции умножить на 3 будет 150 тысяч контрактов. Умножаем на 280 рублей за предыдущий месяц. И Александр Бобров там или Сергей, Александр Кугушов увидят, что у нас прошла оборотка 42 миллиона мимо компании. Вот откуда выплывает вот это вот понимание, что якобы кто-то там чего-то там налево, там много уходит денег, компании ничего не приходит. И вот вы видите, то есть люди просто переносят, вот тот 35 тысяч токенов перенес. То есть происходит просто перенос, вот тут можно просмотреть сколько дней, 13 дней, 54 минут, а часов, происходит транзакция. То есть это заблуждение, неумение считать деньги. И поэтому мы сейчас вот от этого заблуждения страдаем тем, что в сырые кабинеты нам навязали. И мы сегодня не можем двигаться дальше. Так, дальше, дальше. Как зарегистрировать источник энергии? Так, так, так. Где-то у меня была ссылка. Как создать кошелек? Как купить план продвижения? Поэтому пока в компании еще какой-то существует там... Э, он еще, я не знаю, сколько это будет продолжать. Я просто технически понимаю, что отладить личные кабинеты до нормального состояния он... Я знаю пример таксфона. Полтора года таксфон работает и все отлаживает, доделывает какие-то там нюансы, баги, лаги там, которые программные э, существуют. И это будет продолжаться еще. Неизвестно сколько времени, потому что IT-работа, она очень сложная, скрупулезная и невозможно ее планировать. Можно программисту дать задачу, что нужно разместить кнопку с каким-то функционалом. Ему эту кнопку нужно будет увязывать со всем ядром программным. Это то есть все везде, всю программу, весь алгоритм, весь переписывать, там, ну вернее подправлять. Я учился на программиста электронщика три года в приборостроительном техникуме в Томске. Я понимаю, о чем я говорю. Ну, это то есть, если кто-то там будет где-то в сети потом возражать. Поэтому вот эта программа, план продвижения мегаватт-контрактов, остается в силе и пока не будет в идеале работать личный кабинет, я придерживаюсь вот этого плана продвижения мегаватт-контрактов. Описание есть вот это под каждым видеороликом. Вот здесь вот это вот описание. И план продвижения. Вот она ссылка на Google документ. Все спокойненько как бы двигаемся дальше, продвигаем, живем, ждем, когда программисты там соизволят все отрепетировать, чтобы работала вся партнерская программа. Потому что если сейчас не двигаться, то через неделю-две... Большинство из вас убежит на другую работу. Потому что мы еще пока живем в финансовой системе, той, которой живем. И нам нужно платить за аренду квартиры, платить за электричество, за интернет, за сотовую связь. Заливать бензин в машину, покупать билеты на поезда, самолет и так далее, и тому подобное. То есть останавливать нету смысла вообще. Просто все рассыпется. Ну, как бы, я просто этого не желаю, чтобы все рассыпалось. Поэтому э, всегда есть план А, план Б, план С. Э, и это всегда все работает. То есть те, кто уже много лет, там, 3-5 лет со мной двигаются в команде, они понимают, о чем я говорю. То есть всегда есть варианты, куда двигаться. То есть нужно просто здравый смысл и погнали, как бы, и логику включать и делать. И шевелиться дальше. То есть заниматься продвижением того, что мы хотим продвигать. Дальше, что еще хочу в каких новостях сказать. Запустили мы свою... Так, подтвердить. Запустили мы свой обменник. Сейчас я вам продемонстрирую. Сами там решите по поводу того, как вы будете там регистрировать, будете соблюдать порядок, там первая, вторая, третья линия, либо хаотично это будете делать, не принципиально. И вот вам еще одно доказательство. Вот этот обменник, идея его создания, его функционал, то есть взять все лучшее со всех обменников в интернете, и сделать его подходящим для всего, все что сегодня существует в крипто то есть все сюда внедрить, упростить внедрить и сделать удобным, доступным к пониманию, как компьютерная техника Apple. С мая 2015 года делался этот обменник. Сегодня первый, вот то что я вам первым людям презентую, то есть все вот все, начало. То есть три года потратили люди, программисты, специалисты, там целая команда, э, которая там ну, занимается всю жизнь вот этим, на то, чтобы сделать обменник. Три года. А мы хотим за два месяца, там, за три месяца на коленках соверстать личный кабинет, который будет летать. Поэтому я вам реально говорю, что этого так быстро не получится. И дай бог, если там к первому сентября личный кабинет будет адекватно, адекватно эффективно работать. Почему я именно сегодня провожу планерку? Да потому что я был в неделю в разъезде в Новосибирске с семьей, проводил там еще встречи, встречался с людьми, которыми я ну, не мог по несколько там, лет встретиться, и нужно было решить вопросы организационные. И только вчера... Я попросил ребят, которые готовили вот эту площадку. То есть мы с ними зашли вот сюда в личный кабинет. Все кнопки, все посмотрели, все поюзали. Мы зашли вот сюда в аватар. Тоже они все это посмотрели, промониторили своим профессиональным взглядом. Зашли вот сюда. Обо всем поговорили. Два часа была у нас встреча. И мне все популярно, профессиональным языком объяснили. То есть, когда вот это, ну, вот это вот будет работать и что нужно тут еще доделывать. Ну, самое первое отличие, да, открываем эфир и получить код приватный ключ от вашего эфириум кошелька чтобы вы могли пользоваться эфиром и мегаватт-контрактами. Здесь такого функционала нету. То есть я не могу вот этим своим, вроде бы своим, но не своим, у меня нету к нему доступа, у меня нет приватного ключа. То есть все, вот 1,8 эфира это 100 тысяч рублей, просто заморожено. Я не то что людям пользу принести не могу, я даже себе не могу пользу принести, то есть взять и обналичить этот эфир, и потратить, грубо говоря, там на продукты питания, на семью, там еще на что-то. То есть, все просто вот в замороженную. Когда это решится, ну я как бы не знаю. Но сто но процентов не быстро. Ну, посмотрим, как будет. То есть я не хочу тут как-то а, пурги нанести. Да, что там, ой-ой-ой, ну я просто реалист. А, вот эта дата там. 7.07.2018. Смотрим. Я просто анализ делаю, то есть я хочу обратить внимание, что я делаю просто анализ внешний, то есть вот как я это вижу вы можете с этим соглашаться, не соглашаться, собственное мнение иметь, там собственный анализ делать. Видим, да? Что токены до 26 июня и после 26 июня ничего не будет работать, но все сегодня работает. То есть все работает, потому что вот эта площадка, э вот эта площадка, это всего лишь протезы и костыли. То есть это копия блокчейна эфира. И поэтому вот эта там дата, да, чтобы все перенесли до этой даты. Но наступит эта дата и ничего страшного не произойдет. Потому что я как пользовался через вот этот сайт MyEtherWallet блокчейна эфира, так и буду им продолжать пользоваться. И это право у меня никто не может отнять, забрать там и как-то на него присягать, там, покушаться. Это для понимания. Теперь о платформе, то есть эту платформу я буду презентовать в дальнейшем, продвигать в дальнейшем этот обменник. Везде, хотите участвуйте, хотите присоединяйтесь, хотите не участвуйте, не присоединяйтесь. Право каждого из вас. То есть я просто не могу э, утаить информацию да, или скрывать ее. То есть полезную информацию я всегда просто публикую в интернет и все. То есть и те, кому она нужна, сегодня полезна, тот ее использует. <клёдь> По обменнику. Авторизация, то есть кнопка есть регистрация и авторизация. Ну так как я зарегистрирован, я авторизуюсь. У меня уже сохранен в браузере пароль. Но мы видим, что здесь есть двухфакторное подтверждение пароля. То есть здесь вас никто не может взломать. Вы можете подтверждение сделать по E-mail, GA, таблице кодов. То есть GA это генерируемый ключ, пароль, который там действует 15 секунд. Если вы его не ввели, нужно новый генерировать. Я пока сделал запросить на e-mail. То есть уже безопасность, ни на одном сайте, который я сегодня вам показал, вот этой безопасности нет. Ну Уже один из, одно из отличий профессионализма людей, которые делают площадку. То есть здесь ваши токены в безопасности и они только ваши. Нажимаем «Дальше», «Код отправлен на почту», Ну у меня в данном случае я выбрал «На почту», То есть, с другими я пока не разобрался Как работать, так, обновляем, видеозапись идет плюс интернет маленечко, получается задержка, вот мне пришел Абракадабра разовый пароль. Я захожу и ввожу. Все пользователь отправил новое сообщение. Да, кто-то там сообщение еще шлет. Вот у меня на счете сто восемьдесят три тысячи девятьсот пятнадцать рублей. То есть это там э, эфириум, биткоин, призм, рубли, все что угодно. То есть общий ваш счет. И вот вы можете вводить, выводить биткоины LTC, SPA, ETH, призмы, рубли. Как хотите. То есть пользуйтесь, э, к примеру, да, завести призм. Я нажимаю ввод. Он мне показывает. Вот на этот кошелек. Нужно перевести монетки Ребята, выключите, пожалуйста, микрофон Кто-то там где-то идет, шветер в э -э, микрофон подшумливает Кхм. То есть просто переводите сюда э -э, монеты, которые вы хотите обналичить И вывешиваете ордер Есть P2P-торговля Здесь вы купить либо продать выбираете призм или другую криптовалюту, все а, абсолютно одинаковый интерфейс. Работает с телефонов, причем, если даже у вас Ешка-связь, Е, то есть в принципе нету связи там, ну то есть ни интернета, ничего, ни 2G, ни 3G, просто Е. Вы все равно можете подтвердить транзакцию, если вы сделаете настройки по электронной почте и электронная почта на Ешке работает. То есть, ну, все предусмотрено под любые условия для того, чтобы совершить транзакцию ну, подтверждения сделки. Выбираете купить, купить призм, либо продать призм. Я просто выбираю прошлые покупки. Он у меня уже подсвечивает заполненные мои реквизиты Сбербанка. И тут полностью просто читаете и заполняете по порядку. Комиссия видим 0,1% за сделку. Ну, 0,1 до 5. Но как бы пока я не понял, когда там 5% берется, я делал там порядка 7 сделок. 0,1% удерживается. То есть, может быть, там на какую-то партнерскую программу в дальнейшем будет распределение. Но она по факту. То есть, у вас не будет так, что вы. Нажали, да, и у вас потом другую комиссию выставят, как бывает на обменника. То есть, если написано 0.1, то она зафиксирована. 0.1, то есть люди здесь в адеквате. Интерфейс поначалу вроде бы, как бы, ну, не совсем так удобно вроде где-то. Но это как всегда, вот купил новый телефон, смартфон, например, с кнопочного перешел на смартфон и все, и у тебя... В голове еще логика не выстроена, куда нажимать направо, налево, вверх, вниз, где какая функция. Но я вот пару дней буквально э, по два часа позанимался, попереводил транзакции. Ну и разобрался. Все на русском языке написано. Там добавить счет мой Сбербанк. Э, выбираем э, на продажу призм. Допустим 10 призм. Э, у меня высвечивают по курсу, да, что 10 призм 704 рубля. На продажу то есть по 70 рублей 40 копеек ну привязан курс там к различным усредненным валютам но тут неважно ты берешь нажимаешь настройки и пишешь что индивидуальные свои настройки то есть хочу я продавать по 75 Плюс выбираешь рейтинг покупателя, то есть, допустим, если какие-то есть покупатели уже с авторитетом, да, то есть, тут можно поставить. Но здесь все на буковку и нажимаете, ой, понаводите просто и читаете, то есть, все инструкции вот они. Минимальная сумма сделки, то есть, чтобы, допустим, если я вывожу 10 тысяч монет, да, мне же неудобно будет, если мне там тысяча человек по 10 монет будет скидывать. Ну, прям это тысяча, там транзакций, но ну, это с ума сойти. Поэтому здесь э, пишем минимальная сумма сделки, допустим, 5 монет. Время реакции. То есть, если человек на ордер не реагирует, то есть вы выбираете за сколько. То есть, за полчаса, за 15 минут, чтобы э, различных этих, э, как их называют. Э, ну, фейковые люди заходят там и просто пытаются там вам что-то навязать свою какую-то схему максимальное время сделки при курсе ниже чем отложенная продажа при курсе ниже чем и здесь тоже все написано и я допустим здесь пишу что я продам по 75 и создаю ордер оферт создан офер создан я смотрю в продажах вот он у меня появился 10 призм за 750 рублей все Открываю, здесь у меня вся информация, и э, если сейчас появится человек, который хочет купить призмы, меня система с ним автоматически состыкует, и мы начнем здесь вести переписку. То есть переписка, э, в папочке все требующие реакции, ожидающие, на арбитраже, если спорный вопрос, там деньги не поступили, а человек пишет, что подправил, исполненные, отмененные, то есть, все по-человечески, по-русски по э, написано понятно, просто, удобно. То есть, ну, немножечко времени, там, ну, за недельку каждый из вас э, это дело освоит. И это предотвращает всякое кидалово, э, помогает выстраивать свои структуры, Помогает в моем случае экономить время, потому что в день там по 100 человек обращаются с обменом монет и просто занимаешься тем, что весь день сидишь там и кому 5 монет, кому 10, кому 100 монет, кому там. Приведу пример, что люди даже по 70 просто обычных железных рублей переводили, чтобы купить одну монету. И это то есть регулярно происходит то есть у кого что есть как бы там кто на 500 кто на 300 рублей и ты просто весь день тратишь на то чтобы эти процессы регулировать запустив обменник это нам позволит все это дело упростить то есть каждый сможет им пользоваться нужно продать монеты зашел ордер повешал оповещение включил по электронной почте по смс кам на WhatsApp, на telegram там, ну, посмотреть нужно по этим всем настройкам в своем профиле Все, смс поступила, клиент найден, партнер найден Вышли на связь, договорились, сделали сделку Так, дальше Вот мой профиль, здесь рейтинги, уровень доверия и сколько сделок сделано ну, доведены до конца Еще там недоведены есть сделки Просто тестировали и потом ну, Не стали двигаться вот здесь вот, На 100 монет недоведенные Здесь друг другу вы пишете там отзывы Ставите лайки Если сделка прошла быстро То есть человек наполняется Как в социальной сети Его страница наполняется информацией То есть у вас уровень доверия Уже становится определенный что с вами очень быстро и легко люди делают сделку. Мой профиль. Вот вывод. История операции. Избранная. Черный список, которых вы можете отправлять. Черный список людей, которые не добропорядочные сделки хотят делать. Партнерская программа. Безопасность. Но это тоже все потыкаете. Еще будем проводить вебинары, семинары. Вот партнерская программа. Копирую вставляю, то есть там сами говорю, решите соблюдать какой порядок, я не настаиваю, хоть даже если никто не будет регистрироваться, хоть вы там в линеечку зарегистрируетесь, я и так абсолютно круглосуточно занят, можно на кнопку скопировать нажать, можно выделить. Ну, занят тем, что обрабатываю, ну, то есть людей, звонки, поэтому я вообще даже не парюсь по поводу, там, если какие-то люди будут через вас сделки делать и так далее и тому подобное. Обращу ваше внимание то, что когда вы зарегистрируетесь, у вас вот здесь окончание будет какое-то хаотичное. Вы вот здесь свой логин прописываете, рекомендую фамилию, чтобы у вас узнаваемость была. То есть у меня написано «Мошкин». Все, то есть моя рев-ссылка на конце «Мошкин». Как бы ну для человека понятно. Еще одна из рекомендаций, которую постоянно, ну, обращаю внимание на людей, то что э, не рекомендую вот так вот взять да, и перейти по ссылке. Прям нажал и тебя перебрасывает по ссылке. Лучше ссылку э, копировать. Потом открывать новое окно в браузере и вставлять вот сюда. Тогда будет корректно работать. Потому что бывает э, куки, кэш там засоренные, э, памяти нету и криво происходит регистрация, либо вообще какие-то действия, операции. Но ну, это даже и с аватаром есть, и, и с призмом есть такие вещи и так далее. <coughs> Дальше. Соответственно, каждый, кто разбирал вопрос с призмом, знает, что призм майнится. Да? То есть, вот я, допустим, перевел 100 монет на биржу. То есть, на биржевском кошельке призмы майнятся. И вот этот майнинг плюс вот эти 0,1% от сделок, они распределяются среди участников. То есть, всем выгодно пользоваться этой биржей. Почему? Потому что доход, который на бирже, Аккумулируется, он распределяется между нами. То есть, это народная биржа. Есть две партнерские программы. Ранг торговца. Э, ну, слова такие, как бы, ну программисты как написали. Потом ну, нужно как-то, ну, я считаю, что будем вносить изменения. Э, ваши пожелания также всех учитываются, потому что это народная биржа, народный обменник. Потому что здесь все вживую. То есть если есть какие-то там дополнения, нововведения, что-то хотите улучшить, упростить, просто обращайтесь ко мне, я передам информацию и это быстро разбирается. При покупке продажи на определенную сумму в месяц вы получаете соответствующий ранг торговца, который дает возможность получить дополнительный доход в виде процентов от прибыли системы деленных между всеми торговцами того же ранга больше покупки продажи больше прибыль в системы больше ваш дополнительный доход и здесь градация в тысячах долларов и есть еще второй доход это ранг лидера команды это от построения сети приглашайте в систему новых пользователей чем больше среди приглашенных вами пользователей будет торговцев на 0 там, долларов тем Большим будет ваш дополнительный доход, процент от прибыли, системы определенные между организаторами команд того же ранга. Больше активных пользователей, больше ваш дополнительный доход. И тут тоже вот, два коэффициента в прошлом месяце купили, продали. И ваш дополнительный доход составил. А, ну это вообще просто цифры, как бы, которые раз в месяц начисляются. Всего доход, здесь есть все в рублях, в долларах, в призмах. То есть в чем удобно, в том вы можете отражать настройки своего кошелька. Я сделал рубли. Когда мы тестили эту систему, здесь не было рубли, здесь была только криптовалюта. Мы просто тут же написали программистам буквально там 10 минут и нам добавили рубли. Так же само там с банковскими реквизитами. То есть реакция программного э, технического, вернее, отдела этого обменника, она нам практически мгновенная. То есть там люди на Телеграме, на ватсапе, на сотовой связи сразу отправляются их руководителю и тут же вносятся изменения, дополнения, нововведения в этом обменнике. То есть нету глухого телефона. Когда там в обратную связь пишешь, пишешь вопросы, задаешь, задаешь, Месяц прошел, а вот сыны не там, и вам нету никакой ответа, там, никакой реакции на вашу задачу, на вашу проблему там, или на ваше предложение. Здесь прямая связь, потому что, я говорю еще раз, обменник народный. А, поначалу, возможно, а, велика вероятность из-за того, что наполняемость, еще мы вот только сегодня первый раз о нем говорим, наполняемость маленькая, да, а, и... А, можно, могут сделки долго проходить, потому что ну, нужно наполнить ее людьми. То есть, чтобы каждый из вас знал, зарегистрирован был и совершали сделки. А, причем, смотрите, вот эта реферальная ссылка, это для партнеров. Вот по этой реферальной ссылке человек может воспользоваться обменником, не регистрируясь на нем. То есть, может зайти, совершить сделку. И не регистрироваться, не строить партнерскую сеть. То есть, первая ссылка для построения партнерской сети. Вторая ссылка просто для того, чтобы воспользоваться этими ну, услугой обменника. Здесь тоже все остальное. Там почитайте, лендинги, правила, техподдержка, оставить отзыв. Я еще полностью все кнопки не юзал, потому что этот перенос, ну он прям... Все время отнимает. То есть нужно еще разделять, что есть p 2 торговля Это когда вы на фиатные деньги хотите криптовалюту поменять. То есть вот на это обращаю ваше внимание. То есть на фиатную валюту все происходит как бы ну, по промыслу божьему, так сказать. То есть есть человек, который хочет купить призм система вас стыкует. Нету человека, который хочет купить криптовалюту. То приходится ждать пока ну зайдет человек сделает ордер и ваши ордеры состыкуют а, когда вы обмениваете на вот здесь я открыл обменник любую криптовалюту одну на другую то здесь сделки происходят мгновенно то есть допустим призмы на биткоины биткоины на эфириумы эфириумы в призмы и в обратную сторону крипта на крипту меняется мгновенно для этого не нужны ордеры, ждать людей, там клиента появится, не появится. Это два разных принципа. Потому что здесь уже есть определенный объем. Именно в криптовалюте. Поэтому все происходит быстрее. Для чего это вам сегодня рассказываю? Для того, чтобы мы донесли там до организации, предприятий, ну, пример приведу. Допустим, я рассказывал о этих всех вещах: команде TaxFone, руководителям, основателям службы безопасности, предпринимателям рассказывал в Новосибирске, проводил встречи там в кафе, в гостинице, сауны. Ну, то есть различные виды бизнеса. Чтобы они в своих финансовых отношениях использовали криптовалюту. В данном случае очень удобно пользоваться призм. То есть, как это происходит, предприниматель делает себе кошелек призм, устанавливает э, на кассе, вешает qr-код и все и начинает принимать в оплату продуктов и товаров и услуг криптовалютой. Криптовалюта у него майнится. Если ему нужно купить, допустим, в шиномонтажке, нужно закупиться, ну продал, да, там сколько-то колес, отремонтировал там покрышки, камеры, заклеил, все, ему упали деньги в призм. Ну, то есть он раз в неделю, допустим, ездит на оптовую базу и закупается. То есть за неделю его деньги вырастут на его кошельке, но ему пока еще, допустим, оптовая база не покупает, не пользуется, ну вопрос времени. Ему нужны фиатные средства Предприниматель заходит вот сюда на p 2 торговлю Создает ордер на продажу И обналичивает призмы Едет покупает Пожалуйста как бы Все что нужно для его бизнеса Также любой ресторан, кафе и так далее и тому подобное То есть любой сетевой компании Бизнесу традиционному Даже потребительским кооперативам в том числе удобно пользоваться криптовалютой. Почему? Потому что сегодня, используя криптовалюту, вы увеличиваете свои активы. Например, если пользоваться обычными фиатными деньгами в бизнесе, и давайте представим, да, что, допустим, у меня парикмахерская которая собирает в день 30 тысяч рублей. Ну, в месяц это 1 миллион выручки. Я с этого плачу аренду, отнимаю, допустим, там 50 тысяч, заплатил уже 950 доход. Отнимаю, умножаю на 0,70, так, 13%, 0,87, да, у нас, на 0,87. Это я 13% налог заплатил. 826 26, 500 осталось. Плюс еще э, на зарплату, с зарплат там пенсионные, социальное обеспечение и так далее, и так далее. Плюс деньги брал на открытие в кредит, еще кредит заплатить. И вот эта, вот эта цифра, она уменьшается, тает, тает. Я называю тает. И в итоге тает, и вам там 1100 в лучшем случае на карман остается. Когда вы начинаете использовать криптовалюту, вы, во-первых, уходите от налогового законодательства. Во-вторых, вам не нужно платить фискальные поборы, содержание кассовых аппаратов, постоянно там этих специалистов кормить. Которые там обслуживают Раз в полгода приезжают Но деньги каждый месяц у вас собирают И так далее и тому подобное Кто занимался традиционным бизнесом Понимает вообще о чем речь Используя криптовалюты Вы во-первых отсекаете Вот этих всех нахлебников Это одна сторона медали Вторая сторона медали То что у вас происходит ежедневно майнинг Ну вот приведу сразу да, пример. Вот мой кошелек 69 тысяч монет. Захожу, так, где он у меня тут? В репризм, чтобы посмотреть. Нажимаю репризм. И если я свой бизнес буду делать через кошелек свой собственный, то я буду иметь прирост. 25,6% вот смотрите прошел у меня миллион в парикмахерской к примеру за счет парамайнинга я еще 250 тысяч доход имею если я деньги пропускаю в криптовалюте 250 тысяч с миллиона имею сверху плюс еще экономлю на расходах на и так далее и тому подобное то есть 25 процентов на парамайнинге, и примерно 25 процентов я имею там налоги, аренда и так далее. Зарплата, итого 50 процентов. Целых 50 процентов я за счет э, использования криптовалюты себе оставляю э, больше денег, на которые я могу открыть следующую э, парикмахерскую на которой я могу каждый там определенный период э, менять оборудование, делать ремонт, усовершенствование. То есть я начинаю развиваться. И если у меня получается на 50% выгоднее пользоваться криптовалютой, к обороту я имею в виду, то я в принципе на 30% могу уронить цену. Но на 20% точно могу уронить ценник. на на услуги то есть если стоит там 1000 рублей услуга я могу за 800 делать я становлюсь конкурентно способным. и с выводом и вводом э, криптовалюты у меня нет проблем потому что есть обменник и чем больше людей будет им пользоваться сегодня там 100 человек завтра 1000 человек послезавтра миллион человек будет пользоваться обменником а вы сегодня посчитаете если Тысяча человек, я всегда люблю цифры, потому что математика, она вот такая вот она, четкая. Тысяча человек будут пользоваться каждый день обменником. И обменивать на нем тысячу монет. Умножаем каждый. Это же немного, но у меня в день по 10-20 по тысяч монет обмена происходит в среднем. Смотрим. Если 1000 человек по 1000 монет будет обменивать на обменнике, на обменнике, на обменном кошельке будет 1000, ой, 1 миллион монет находиться. То есть 1 миллион монет будет майниться, пока заводят, выводят, то есть в движении это будет происходить. В среднем будет какая-то масса монет на обменнике находиться. И вот этот майнинг плюс прибыль будет делиться по партнерской программе. Вы только просто представьте, сколько партнерских вознаграждений каждый из вас будет получать, если нас будет тысяча человек, которые занимаются обменом. К примеру, то есть насколько это реально, да? Баланс кошельков в структуре, который под моим кошельком. Больше миллиона монет. Это больше 70 миллионов рублей в рублях. И это однозначно больше тысячи человек. Ну, однозначно больше тысячи человек. Но не у каждого, конечно, там по тысяче на кошельке. Но уже я показываю, что только объем э, моей структуры подо мной кошельков, в которых уже есть миллион монет. Если таких.. А я знаю ребят, у которых там ну, 10 человек точно наберу, у которых от миллиона монет. Если мы все будем пользоваться этим обменником, мы все будем получать очень хорошие вознаграждения за свой труд. И мы сюда можем я говорю, прикручивать любой бизнес, любой проект, любые токены, в том числе источники энергии. То есть этот вопрос тоже будет решен, чтобы каждый из вас просто мог брать, купить и продавать э, мегаватт контракты, обменивать здесь на любую криптовалюту, э, между друг другом фиатные деньги и так далее и тому подобное. Не нужно ничего придумывать. Не нужно, допустим, источником энергии там, создавать свой обменник, там, на который уйдет там, на отладку несколько лет. Я вам говорю, вот, то есть, вот этот обменник с мая 2015 года создавался. И сегодня вы первые, кто увидите его вживую, вот в, в действии. И сейчас начинается его масштабирование. Это технически очень сложный и очень дорогостоящий процесс. Каждому программисту минимум от 100 тысяч в месяц нужно платить зарплату. Работает команда программистов. Там 12-15 человек над продуктом. И столько тратит времени. И вы просто умножьте на 3 года. 12 человек, даже по миллиону в месяц. Это десятки миллионов рублей, чтобы создать этот продукт. Но он уже есть, не нужно создавать. Просто бери, пользуйся. То есть любой предприниматель может всегда завести свой токен. Может завести свою монету. И все. И вот здесь на обменнике будут еще монеты добавлены. То есть призм также само добавлен там месяц назад. Еще кого-то нужно, еще добавим. И все будем обмениваться на одной площадке. Выгодно, удобно, по-нашему. То есть прибыль распределяется среди нас. Ни какому-то там неизвестному дяде, который это организовал. И не знаем, как его зовут. И происходит собирание денег. И космические комиссии там по 10-20% по на обменника, А еще и по несколько недель не выведешь. А все свое, то есть все адекватные ребята, люди, которые рядом с нами, каждый из вас Так, ну, в принципе, что, практически час я уложился Сейчас с удовольствием готов отключить демонстрацию экрана, так как это делается И поговорить, пообщаться А, вот Оставить показ, остановить показ угу. Все, остановил показ И возможно какие-то ответы, ну, на вопросы какие-то будут И вот что-то я вспомню, что еще хотел сказать Потому что не все сказал ну, В диалоге рождается Поэтому готов Кто там у нас хочет что сказать Кто-то может быть просто хочет выразить эмоции Кто-то может хочет сказать, что да, я этого ждал там когда это там вот эти все изменения, которые мы сегодня озвучиваем, совершенствование этого мира и так далее, и тому подобное. Не стесняйтесь, говорите, выговаривайте. А, ну, вы, можно я пару слов сразу скажу? Ага. Да, я очень рада этому обменнику. Правда, ну, с телефона весь функционал, может быть, я не увижу. Девятого буду дома, разберусь. Но я сейчас хочу сказать не об этом, ребята. А хочу, вот я просто не вижу, Эдуард Росич сейчас э, у нас на связи или нет. Здесь, а здесь он был вроде. Я просто очень хочу, ребят, у нас у каждого, наверное, есть свои чаты, да, по мегаватт-контрактам. Я очень прошу вас в мой чат э, свои реферальные ссылки не отправлять. Потому что это, во-первых, происходит, ну, происходит некрасиво по отношению к каждому из... Нас, потому что мы работаем в команде, и каждый двигается на как, в своем направлении. Если, допустим, у меня есть чат, и кто-то из вас туда а, отправляет свои реферальные ссылки, вот, допустим, на новый кабинет по мегаватт-контрактам, это выглядит некрасиво, и мне это неприятно. А, поэтому я вас прошу, чтобы вот свои ссылки лично в моих чатах вы не кидали. Я Надежда, а, да, да, это очень верно подмечено, благодарю ли, потому что, ребята, ну как бы, вот пришел в гости, да, не нужно навязывать свои правила в гостях, как говорится. Да, я согласна с тобой, просто у некоторых ребят есть, знаешь, Володя, такие отговорки, ну как бы, знаешь, там я без разбора по всем чатам раскидываю, лишь бы там побыстрее все это сделать и так далее. Ребят, я понимаю, что каждый хочет ну, там как можно больше рефералов набрать, да? и это ну, неверно, не смотреть в какой чат ты отправляешь информацию, потому что в каждом чате есть модераторы, есть свои определенные правила, и если вы будете в этих чатах ну, без разбора отправлять свои ссылки, ну, это опять же будет крайне некрасиво. И еще один важный момент в этом моменте, так сказать, Люди, большинство, которые в чатах, да, в основном это новички в технологиях, там, в блокчейне, в ссылках за компьютер, только недавно там начали осваивать сели. И с ними происходит работа. И он по своему незнанию определения, как чья ссылка, он просто, ну, втыкается, регистрирует свою почту, вводит телефон, а потом это невозможно исправить. Он вроде бы потом звонит, вот, к примеру, Елене, да, и говорит, Блин, Лен, я тут случайно ткнул, там что-то перешел, нажал, заполнил, пришло э, это, верификация, я подтвердил. Блин, а как мне сейчас в твою команду попасть? И человеку приходится идти в магазин, покупать новую симку, регистрирует новую почту. Теперь у него становится этих аппарата два, и он начинает путаться. На этом вроде YouTube зарегистрирован, на это рабочая ну, информация приходит с работы, это еще что-то. Нужно покупать устройство, чтобы симку куда-то было впихнуть. И вот это вот порождает вот этот бардак на то, что тратится время человеческое. Распыление внимания происходит. Поэтому будьте внимательными. Дальше поехали. А, новость. Сейчас в начале планерки Ивану в Томск писал сообщение, что... Дошли к нему все комплектующие. Он написал, ну, говорю, могу я озвучить, что дошли, не дошли, как бы, ну, курсани. Он написал, да, можешь сказать, что все дошло. То есть все комплектующие у Ивана в сборе. Он сейчас как бы, ну, ждет там выхода на связь с Кугушовым для того, чтобы последовательность действий при сборке определить, как что сделать, что куда нарезать. Поэтому все на контроле пока, на таком. Добрый вечер, Владимир, вот ты записал и выложил сегодня ролик, как пользоваться мегаватт контрактами и фирм без протезов. А мы же уже все, как и ты, наверное, перевели на новые кабинеты свои мегаватт контракты Это что получается, мы ими пользоваться до сентября не сможем или эта ситуация как-то изменится? Я есть, не, не владею информацией, я же и сегодня и провожу планерку, и свое отношение. Ты, наверное, не сначала, да, Наташа, подключилась? Потому что я же вначале... Я же решала, что у тебя, может быть, есть какие-то соображения еще, предложения? Ну, нет? Мое чисто техническое понимание, логическое, говорит о том, что невозможно за два месяца создать работающий продукт, в том числе личный кабинет. Приведу еще один из примеров. Правовед Сибирь начинался в 2015 году. Мы целый год... Искали варианты для того, чтобы это сделать. То есть автоматизировать личные кабинеты в какое-либо хотя бы там на коленке. Через год мы заплатили там больше 200 тысяч рублей по итогу, чтобы купить уже готовый шаблон личных кабинетов, это JustClick. И начать на нем хоть как-то работать. Потому что мы не можем себе с нашим правовым продуктом позволить платить миллион рублей в месяц для того, чтобы нанять IT ну, менеджеров, там, вот этих программистов, руководителей, которые будут нам делать личный кабинет. И вот просто элементарно обменник с партнеркой делался 3 месяца при наличии всех ресурсов. То есть это при наличии денег у команды ребят и при наличии того что они сами занимаются в институтах университетах то есть вот этот обменник который кстати вот вот хорошо за благодарю за вопрос что я хоть это разверну кто не знает то есть вот этот обменник делался ребятами я потом сейчас у меня в whatsapp есть там ссылка я вам скину попозже на их сайт то есть вы можете рекомендовать сайт этих ребят по IT технологиям что они делают? То есть они знают, и уже много лет сами закончили ТУСУР, э, Томский университет радиоуправления и электроники. Сами учились по обмену студентами в разных странах. Я просто знаю этих ребят большую часть лично, уже больше пяти лет. Потому что сам учился в Томске, там же и познакомился, и дружу до сих пор, там и э, работу проводим, и как бы ну такие вот вещи нововведения делаю, э, на прямой связи все. И вот эти ребята создали фирму, ну, уже давно, ну, 10 лет точно этой фирме. Сайт я вам скину. И они понимали, что программисты – это такие люди, которых нужно, как детей, воспитывать с пеленок, чтобы было понимание, что нужно делать. Потому что те, которые просто отучились и приходят работать, они начинают гнуть пальцы веером. Корону одевают и сидят. Я тут важный, без меня никто ничего не сможет в организации сделать, платите мне бабло. Ну и такие выпендриваются, короче. И таких большинство. Ребята, понимая вот это, они пролоббировали писаниной, документацией через Министерство образования свою компанию и ввели в четырех университетах города Томска с первого курса свои лекции, которые, когда человек через пять лет, бакалавр или магистр, получает диплом, у него в этом дипломе есть строчки, в которых написано столько-то часов, столько-то лекций, практических работ и так далее и тому подобное, экзамены именно от этой компании, о которой я вам говорю, то есть IT-компании, вот э, моих друзей близких ребят. Вот они выращивают с университетской скамьи, с техникумов выращивают, переводят в университет. И вот из четырех томских университетов, политех, тусурт, архитектурно-строительные и еще какой-то там университет, сейчас не помню название. Они собирают со всего вот этого объема за год, ну то есть пять лет отучились и вот за год выпуск, там год прошел, выпуск. 20 человек всего отбирают самых лучших кто учился в свою команду за, за следующий год работы у них в команде остаются четверо пятеро специалистов остальных выгоняют по несоответствию то есть занимаемой должности вот такая жесткая такой жесткий отбор практика и вот эти ребята делают вот эти продукты ну, это их профессионализм, да, я просто подчеркиваю. И у них есть средства на это. Они просто много кому делают, каких продуктов и так далее, и тому подобное. Вот этот обменник они делали сами для себя. И потратили на это три года. Это к тому вопросу, что вот личные кабинеты источников энергии. То есть им, ну, максимум два месяца, если не месяц. Этим личным кабинетом и задачи, которые поставлены программистам, которые их делают. И тот функционал, который мы туда хотим внести, я просто здравым смыслом понимаю, что это даже до 1 сентября невозможно отладить. Ну, чтобы это работало в идеале. Дай бог, если это сделается за год. Понятно, что какие-то кнопки там завтра появятся, послезавтра, через неделю... Где-то что-то будет лагать, где-то там будет переводиться, а где-то неправильно переводиться. Где-то еще какие-то проблемы и нюансы будут постоянно происходить. И это будет вызывать негатив у неопытных пользователей. Потому что даже зарегистрироваться люди не могут правильно. Не говоря уже о всем остальном. Потому что для этого всего нужно качественные инструкции на каждую кнопочку писать, на каждое действие. На этого нет времени, нет специалистов. Потому что я, допустим, могу писать видеоинструкции, могу разобраться с этим вопросом. Но у меня постоянно звонит телефон. Вот я сейчас выключил, да, вот планерка час. Включил, чтобы Ване на сообщение ответить. У меня уже в WhatsApp 50 сообщений за час. Просто люди и неотвеченных звонков еще куча смс-ки посыпались. И я не могу заниматься качественной работой, потому что... Я не могу делегировать, то есть и вы, каждый из вас, кому ну, первая, вторая линия уже опытных людей, с кем мы сегодня сейчас планерку проводим, вы в таком же нагрузе на, на, на, находитесь сегодня. И вот это просто реальность. То есть есть виртуальность, которую мы бы хотели вот так, чтобы было. Это вот есть вот такой недочет, как бы, ну, это, ну, есть факт. Просто Александр Бобров... Впервые делает масштабный в своей жизни Но я просто его давно знаю Он впервые делает вот этот масштабный проект Дай бог, что у нас все получится там, Но я не знаю, не могу сказать Сколько на это потратится времени, силы, средств И негатива, и еще всяких там переживаний, терок И всего-всего-всего Поэтому ну может всякое происходить я об этом всего лишь проговариваю, чтобы все реально понимали, что мы живем в реальной жизни, в которой происходит куча событий. И это только то, что мы сегодня видим и осознаем, но еще несметное количество того, что мы еще не осознаем. Приведу вам простой элементарный привет, пример из правового поля. Кто-нибудь из вас в курсе, что Российской Федерации нету? В том смысле, что уже как коммерческой фирмы, которая э, является генеральным директором с 90 -го года Медведев. Нету ее. 64 закона Путиным подписаны в декабре 2017 -го года. И сегодня есть виртуальная орг организация, уже другая, со своим уставом, со своими правилами, которая называется не Российская Федерация, а Россия. Путин сделал такой же Движняк, который сделал Ельцин в 90 году. То есть подвел, подмену понятий сделал. Выпустил указы определенные, которые если эти все 64 указа сложить в одну мозаику, получится конкретная картина и пазл. То есть сейчас начинают людей по новой сдирать бабло. К примеру из своего личного опыта чем я сегодня там занимаюсь да ну, не хватает на это времени до выборов президента в прошлом году кто помнит предприниматели была амнистия налоговая была амнистия по штрафам гаи была куча всяких амнистий финансовых для бизнеса отсрочки там различные по сдаче отчетности на три года если новое предприятие открыто и так далее и тому подобное и я такое живу нормально, там у меня ИП с 2007 года открыто, я им не пользуюсь, но мне пенсионный фонд по 130 косарей каждый год влепляет. И у меня раз с сайта судебных приставов, это в прошлом году исчезло, в результате амнистии. И сегодня я захожу на сайт судебных приставов, ну не сегодня, там две недели назад, Просто выражаю, что как бы вот сейчас, грубо говоря, захожу на сайт судебных приставов, ввожу свои фамилии, имя, отчество, дату рождения, регион, где я проживаю. Нажимаю Enter, ввожу там капчу эту, нажимаю Enter и вау, я вижу 16 исполнительных производств на общую сумму 1 миллион рублей. Меня хотят расчехлить. И это сегодня происходит с каждым предпринимателем. Бардак просто неимоверный. И те, кто сегодня приходят в погонах и делают какие-то дела в судах, в полиции, судебные приставы и так далее, тому подобное, херова гора всяких инстанций, они даже не понимают, что они пойдут под суд реальный, как во времена Второй мировой войны, когда были военные трибуналы международно организованы. Что их просто пустили под жернова. Что они говорят, что я работаю в фирме Российская Федерация в должности такой-то. Они до сих пор не знают, что в декабре 2017 года Российская Федерация закончилась как юридическое лицо. И организовано новое юридическое лицо России. Но об этом сейчас мы можем еще там на два часа затянуться. Я просто вбрасываю вам. Вот эти вещи, которые у меня есть э, конкретные доказательства. И мы дальше будем это все масштабировать. Поэтому я и хочу, чтобы как можно больше людей приехало в Красноярск. Чтобы вы получили за эти двое-трое суток круглосуточного воздействия друг с другом, мы обменялись очень важными информационными поводами. Потому что очень много чего есть, чего нельзя не сейчас говорить публично. Изменений, которые происходят и которые будут вообще в мире в целом, и они связаны с правовой сферы. Есть пути выхода решения вопросов, но есть и партизанская какая-то движуха, поэтому ее нужно только в личных беседах говорить. Именно в целях каждого безопасности каждого, потому что информация может убить человека. То есть вот можно дать человеку информацию, он ей неправильно воспользуется и навредит себе. Вот чтобы этого вреда не было, нужно именно только вживую встречаться. И чем больше людей сегодня, там, ну, максимум там, 30 человек, но даже если, вот я вам прямо сегодня говорю, даже если приедет чуть больше 30 человек, мы организуем э, лодки, то есть которые будут также рядом с плотом плыть, там можем подвязаться веревочками, да, то есть сплав по мане я делал и на плотах, и на лодках. То есть мы организуемся и с лодками, там 3-5 лодок, там по 3 человека, по 2 человека, организуемся и вместе как бы, ну, будем плыть. Остановимся на стоянку, все, и будем на берегу там жить сутки как бы, ну, в лесу на острове, который для нас уже там приготовили. То есть с продуктами, со светом, там, с выкошенной там травой, с полянками, с банями и так далее и тому подобное. Тренажер провила, туда соберем, привезем, поставим, будем все заниматься целый день там. Есть, ну И заодно будем в процессе этого друг с другом общаться. Ну, дальше кто у нас, что у нас, кто хочет? Сколько дней будет сплав? 20-го, начала 22 второго мы уже будем на земле стоять. Трое суток, грубо говоря. Трое, да? А, такой вопрос. Получается, если в Красноярск вот, приехать, но ну, я на сплав не могу приехать, могу после него присоединиться, потом а, вместе планируем в Москву лететь на презентацию? По, по Москве у меня ноль информации. Я же говорю, то да, есть, есть я Саше направил сообщение будет, по поводу эфира, нет. чтобы решить вопросы людям. Тишина пока. Ну, понятно, что я не говорю, что это плохо или хорошо. То есть, ну, бывает так же, как и я, некоторым людям, ну, иногда могу на 2-3 дня не отвечать на сообщения, потому что просто в количестве, в куче этих сообщений, я его просто могу не видеть от любого из вас. И каждый из вас, я думаю, уже эти вещи замечал. Ну, что как бы там, я отвечаю, ну да, но проходит, бывает день проходит, бывает два. А бывает мгновенно отвечаю. Все зависит от загруженности сотового телефона. Поэтому пока вот у меня по 28 июля вообще нету никакого никакой информации. То есть, ни про билеты, ни как организовываться будет, ни сколько это будет стоить, ни как что, где, кто размещаться будет и так далее и тому подобное. То есть, структурированной никакой информации у меня нету. Я вообще живу сегодняшним днем. То есть, вот. Меня спрашивают, давай завтра там вот то, то, то сделаем, вот этот объем работы сделаем. Вот я сегодня планировал, ну, утром встал, да, в, там во сколько там, в восьмого. 8, 8. Ребенок просыпается, все там, начинаем там движники играть, кормить, умываться там туда-сюда. Пол восьмого я такой, ага. Вот это надо сделать, вот это, вот этот видео записать, вот это видео записать, вот это уже три дня как корячится. Вот это месяц назад еще обещал сделать, это два месяца назад обещал сделать. И постоянно ком работы. И все, и начинаешь. Тын, тын, тын, тын, тын. Делаешь, делаешь, делаешь что-то. телефон зазвонил. Ага, пока пообщался. Ага, кто-то там на второй линии перезвонил. На сообщение ответил. Чик, все вроде телефон замолчал, либо поставил на авиарежим на перелет, чтобы сделать конкретно какое-то дело, которое уже не терпит отлагательств. И вот сегодня так вот и было. Мне нужно было распечатать там, кстати, вот Наташа, я тебе после встречи там пришлю на почту и мы созвонимся материалы там три тома по уголовному делу, по, по работе по нашей по уголовным там вопросам. И все, то есть мне при, принесли мать, три тома материалов. то есть и мне их нужно. То есть только сегодня будет человек проездом и мне их нужно распечатать и в бумажном виде ему передать. А это 365 листов. А их еще нужно... Ну, там она фотографирована на фотоаппарат, там сверху боком, там с прыжка с коленой по всякому. Их нужно как бы подредактировать. 365 листов. Но я поначалу думаю, ну за два часа справлюсь. Хрен то там. Я в 10 часов как сел за компьютер, и только в 4 часа дня вылез из-за него, просто занимаясь именно распечаткой вот этих, чтобы все было по порядку, чтобы номера страниц были пронумерованы, чтобы все было сохранено, как прямо в суде это дело лежит. Чтобы человек потом где-то что-то в дороге не перепутал, все это прошить, проклеить там, подписать. Это большая колоссальная работа, хотя она простая, простого секретаря, грубо говоря. И хоп, все, день прошел, и у меня наслоение. Вот это нужно делать, вот это делать, вот это делать. Я сейчас такой сижу и смотрю, время 20 минут 11. Но если это все начинать доделать, то в 5 часов утра бы спать лечь. А завтра начинать новый день опять сначала. И так круглосуточно каждый день. И это опять же, я не то, что там жалуюсь, либо хвастаюсь. Да? Это просто мой образ жизни на сегодня. Я это проговариваю, чтобы каждый из вас просто понимал, ну меня и как бы я вас тоже понимаю, если у кого-то такое же напряженное движение. Я ну знаю э, вас всех лично, то есть из много с кем как бы каждый день пересекаюсь по тем или иным делам, и знаю вот эту занятость. Вот простой пример Залевский Денис. Он в Иркутской области жил, мы э, раз в два месяца виделись. Переехал в Красноярский край, нам друг до друга ехать 20 минут. Мы так же самое видимся, ну, Сейчас почаще стали, раз в неделю. И то может быть. И все, только там быстро-быстро созвонись, потому что у каждого движения семья работает. Каждый там имеет какие-то первую, вторую линию структуры, работает с людьми, с учениками и так далее и тому подобное. И у каждого из вас они есть. И это нормально. То есть вывод всему этому, тому, что мы сегодня говорим, где-то что-то, может быть, нагнетаем какой-то негатив, где-то позитив там и так далее и тому подобное. Это нормальный живой процесс. То есть просто с улыбкой на лице воспринимаем все препятствия, трудности, блага, богатства, там, успехи. Это нормальный процесс. Мы просто живем и нужно радоваться тому, что просто мы живем. Все отлично. Пару слов можно? Да, конечно, да, да. конечно. Это сейчас я экранчик покажу свой и чуть-чуть прокомментирую выступление предыдущее. Видно экран мой? Да. Вот значит по поводу рассылки всей информации. Вот обращаю внимание. Написано Эдуард. Эдуард Сорт Energy. Сразу понятно, чья это, чья, чья это группа. Откроем ее, заходим сюда э, в личные настройки, смотрим, посмотреть личные данные. Ссылки нет на группу, никто к ней присоединиться не может, могу добавлять в группу только я. Соответственно, никто у меня дома не будет распространять никакой лишней информации. Я специально сейчас, пока шел э, диалог, не стал отвечать сразу на вопрос, хотел посмотреть, где же, что я мог кому что-то разбросать. Заходим сюда, смотрим, вот она ссылка публичная. То есть это я не домой пришел, это я пришел на площадь, на красную площадь, на определенный митинг. И поэтому поступаю так, как считаю нужным. Тем более, иногда я даже не знаю, как я оказался в том или ином чате. Кто меня туда добавил? Зашел на чат, ссылка открыта, публичная, значит, пожалуйста, ребята, заходите все, кто хочет. Дальше смотрим, здесь то же самое, здесь чьи это квартиры, непонятно. Публичная ссылка есть, пожалуйста, будьте любезны, используйте все, кто хочет соответственно как определить кто что заходить каждый раз смотреть ага посмотрим личные данные кто создатель есть вот есть некий сергей понятно но публичную ссылку открыл пожалуйста для всех разговоры. смотрим вот этот контакт 151 посмотреть кто здесь главный непонятно вижу только елена рейхме кто у меня активирован естественно непонятно когда елена мне пишет в чат и удали свои сообщения со своими ссылками Извини меня, где я должен искать? Я везде распространяю, твоих чатов я здесь не вижу, чтобы они были твои. Вот видно, что Эдуард, я показывал, Эдуард Сорт пожалуйста. Ссылки нет, никто сюда не зайдет, кроме того, кого я добавлю. Поэтому, ребята, извините, как вы настроили свои аккаунты. Соответственно, если вы их сделали публичными, доступными для всех, и туда заходят все, и ваши приглашенные, и не ваши приглашенные, а я, допустим, появился в какой-то группе и смотрю после меня, присоединиться такой-то, такой-то, и десятками присоединиться все, кому попало. Ну, а что о чем еще можно говорить? Группа публичная, поэтому извиняйте, как говорится, хлопцы, бананив немая. Ну, как бы вкратце, что я хотел сказать. Ну, и, это да, тоже верное это замечание. Монолог впервые, а, может быть и верное, но вот смотри. А, делать свой чат приватным или неприватным, это решает каждый из администраторов, это первое. Второе, когда я увидела твою эфиральную ссылку в своем чате, я тебе в WhatsApp написала и попросила Эдуард, убери, пожалуйста, ты этого не сделал, Поэтому я сейчас говорю при всех об этом. Елена, Владимир только что сказал о времени. Если кто-то заметил, я по двое суток сижу у компьютера и раздаю свои эти эфир. И искать, где, когда я что и оставил, в каких беседах, в каких, что я это делал, это просто невозможно. Перечитывать чаты, тем более чаты с сумасшедшей скоростью заполняются. Как можно выполнить твою просьбу? Тем более ну, не ну, ссылок ну, на свой просто, чат. Очень просто. Мог у меня спросить, из, э, какой чат, Лен, твой, я, я бы тебе отправила ссылку, к примеру, и ты бы из этого чата убрал дело трех минут, Эдуард. А, подскажите еще такой момент, может ли модератор чата удалять сообщения чужие? Вот у меня скайпе, как бы в старом скайпе удалено, было. Даже, даже ты сам не сможешь удалить свои через определенные. Два часа прошло, ты уже сам свои не можешь удалить. Ну, тогда просто, ну, я я вот просто делаю, то есть я просто удаляю человека, который там меня не слышит. И это не, то есть без претензий, то есть как бы, ну, меня не устраивает политика, ну, в моем чате, грубо, который я организовал, я просто взял, удалил человека и все. Ну, как бы, ну, не падает. Я тоже не настаивал на том, чтобы было так или не так. Я появился в этом чате, в каком-то, я даже не знаю, какой из них твой. Ради бога, тебе что-то не нравится? Возьми, удали. Чатов этих миллион. Твой это чат, ради бога, занимайся им. Вот там э, с, этой, с Натальей, э, фамилию забыл, Ну уголовкой занимается. Тоже где-то в WhatsApp, что-то там ей не понравилось. Я ей написал, ради бога, удаляй. Она взяла, удалила. Как бы ее право, ее чат хочет, поступает так. Ради бога, тебе тоже никто не мешает это сделать. Но сейчас я должен тратить... У меня тут звонки, работ просто огромно. То, что Володя перечислил, здесь то же самое. И сейчас еще заниматься, где-то там свой пост удалять, все естественно, я по всем открытым чатам, где открытые ссылки, публичные ссылки. Правильно ты говоришь, да, каждый волен сам. Но если ты открыла свои двери, дом на распашку, заходите, кто хочет, соответственно... Здесь уже никуда ты не денешься от этого. Может быть все. Они а понравилось, пожалуйста, удали. В чем проблема? Ну все, все друг друга услышали, как бы, и это хорошо, что мы сделали это и публично, и для всех, и чтобы люди сегодня, кто будут смотреть, и завтра будут смотреть планерку, они просто обратили на это внимание. Ну то есть как бы для меня тоже вот это сегодня стало полезным. Вот это понимание с обеих сторон, как что происходит. То есть я тоже на это буду обращать внимание ну, в своих чатах. То есть на настройки те же самые там и все. То есть это все нормальный процесс. Владимир, можно мне? Да, да, Вы конечно, прошу. всем можно. Ага. Уже Наталья задала этот вопрос по поводу того, который мы перевели в личный кабинет. Они у нас теперь заморожены, получается, правильно? И обратно их уже никуда ну, не перенести. Я просто сам, да, пробовал, все, они заморожены, потому что у меня нету э, в новом личном кабинете Search Energy доступ к своему блокчейну эфира. То есть у меня есть адрес блокчейн эфира, но приватный ключ я не могу скачать, и там нету этого функционала. То есть Сайт источника энергии новый, он сам под тебя, под твою учетную запись регистрирует твой кошелек эфира, но только не дает тебе приватные ключи. Я, допустим, как бы, ну с точки зрения здравого смысла, это все равно, что я приду на площадь, как Эдуард выражается, то есть на публично, положу свой лопатник с деньгами, с карточками, с банковскими, с пин-кодами, ключи от автомобиля, и такой, уйду с площади, потом вернусь в надежде, что там что-то лежит, а если этого нету, я начну искать там негодяев, которые там у меня это все украли. Я сам это сделал осознанно. Поэтому пока вот эти вопросы не решены, и я это проговариваю для того, что раз могут там кого-то не услышать э, руководство, да, там, Руководство там, ну, много людей, кто принимает участие. Я не собираюсь там называть какие-то там конкретные имена. Я даже не знаю, кто э, конкретно тех, от, отвечает за техническую часть, да, за вот эти кнопки. Я не знаю группу программистов, не знаю, кто там нанят. Я бы им бы лично это все передал. Но для этого я проговариваю вот эти нюансы, э, минусы вот этого всего и привожу альтернативы. То есть я не на сухом месте, на пустом месте говорю, что... Вот это вот неправильно, а не даю решение. Я даю тут же решение, что вот есть альтернатива, вот работают вот так, ребята. Вот так работает обменник, вот так вот это все делается. Вот здесь есть приватные ключи. У меня свободный доступ. Это не нарушает закон свободы воли. А используя вот то, что сегодня да, происходит, да, я уверен, что эти кнопки появятся. Вопрос, когда? Вопрос, когда? Через неделю, через две, через месяц или после первого сентября? Я с Александром Попровым общался, слышал меня, да? Да, Денис. А, раз. С Александром общался как раз по этому поводу, потому что я тоже эфир весь перевел, говорю, ёлки-палки, что дальше-то делать, потому что людям всем нужен эфир. А, в общем, он там все ехал к программистам обещал ну, как бы у них узнать, да, сделать чтобы назад вернуть эфир, либо сделать возможность перевода эфира да, с этого сайта. Ну как все понятно, что это дело такое ну, небыстрое. Ну и они там занимаются дизайном сейчас, в данное время. Не функционалом, а дизайном. Ну, и, э, в общем, функционал перевода мегаватт-контрактов будет э, вообще включен только 1 сентября. Ну, это и то, да, при условии, что технические моменты будут все сделаны для этого. То есть раньше, 1 сентября, никто не будет включать перевод в мегаватт контракта. Вот именно для тех целей, чтобы покупка была только у компании. А представитель, получается, получал уже процент в мегаватт контрактах на свой кошелек за покупки через его ссылку Вот таким образом. Ну вот, вот и ответ. он только так, а с эфиром что-то решил. Он как, когда будет вопрос решен? Неизвестно. Он мне отправил 0,3 эфира. Вот я сейчас его раздаю людям, как бы. А у меня один и три эфира вот своего, да, тоже я туда загнал его, и он там как бы висит. Когда решен, будет неизвестно. Не могу сказать. Все просто. Никогда... Сами покупаем эфир на My User Wallet вот этот, ой, как он там, My Ethereum Wallet и людям своим переводим. Либо можно в аватаре загрузить, в аватаре делается перевод эфира удобно. То есть и по-другому никак не получится. Ну и раз вот есть такая информация да, по поводу мегаватт контрактов, ну... Заработаем по тому принципу, как и работали. Ну, по крайней мере, я только так вижу выход. То есть, э, я же говорил, что я как приобрел, я их не трогал. То есть, я честно, порядочно не продавал ни одного своего мегаватт контракта. Ни одного. То есть, все, что вот движения были, это были вот люди переводят деньги, я закупаюсь в компании, э, делаю партнерку и так далее и тому подобное. Вот я как купил. Э, там когда 10 или 12 марта 1 миллион мегаватт контрактов они у меня лежат на другом кошельке и вот сейчас я их готов просто растрепать для всех э, по нашей партнерской программе по которой мы их и работали ну то есть если это надо то есть, я не настаиваю в принципе то есть но если кто-то захочет как бы двигаться как и двигался по вот этому маркетинг плану который был изначально у нас то милости прошу как бы давайте будем двигаться я думаю то как бы в теме тот понимает все это дело все. то есть грубо говоря как будто мы сейчас начали с нуля с чистого листа у меня вот ну такое вот ощущение но ну, с чистого листа я имею в виду часть технической части. То есть, как вроде бы есть личные кабинеты, и вроде как бы, что они есть, что их нету, как бы они не решают никакой роли, а только тормоза всем включили и все. Но ну, можно же тогда, если вдруг будут э, заказы на приобретение контрактов, в силу того, что у нас своих нету, временно переправлять на тебя э, и потом с последующими, со всеми вот этими реферальными, потому что своими-то мы не можем распоряжаться уже. Ну конечно, ну то и все остается так же само, как мы и работали, грубо говоря. То есть. Есть человек хочет купить, все, куда что перевести, плюс 20, там 10, ну по всей партнерке. То есть вся партнерка так же самая остается, все там подарки, айфоны, айфонам и так далее, все остается в том же прежнем режиме, это в начале встречи сказал. А куда люди будут хранить, где свои контракты? Да так на эфире, хранят. так же как я их храню на блокчейне эфира, к которому у меня есть доступ. Я же в начале встрече все это показал. То есть ты полагаешь, что э, этот аватар банк физически не сможет ограничить возможность движения мегаватт-контрактов? Я не пользуюсь Аватарбанком. Нет, аватар кошелек, Май вот куда переносил Владимир, я так понимаю. Они на, и... Который... Не, ребята, из... на... вот в новых личных кабинетах на блокчейне эфириума мегаватт-контракты в Аватаре тоже на блокчейн эфириуме, на том же самом. Но мой вот этот ттр Валет, это просто без посредника. То есть там же, это и есть блокчейн эфира. Просто у него интерфейс неудобный. Вот эти вот новые личные кабинеты и аватар кабинеты, это просто интерфейс для удобства. Как костыль, как там протез. Вот и все. То есть для простоты работы с блокчейном эфира. Я сейчас, вот Эдуарду говорю, что я прям напрямую с блокчейном эфира работаю. Мне не нужен ни аватар, ни личный кабинет с токенами. То есть я могу переводить их любому человеку и мне могут переводить без вот этих протезов. Еще раз можешь показать сейчас быстренько вот этот кабинет, где это ты напрямую делаешь? Потому что я так полагаю, что каждому придется регистрироваться на этом кабинете, чтобы держать у себя мегаватт-контракты там. Да, я же это, в чат скинул видеоролик 9-минутный. Видно демонстрацию? Да, да, видно. Вот он, Мает Эр Вот у меня здесь баланс 0.065 эфира. Еще на пару транзакций. Вот здесь а где кнопка. Контракты ты видишь. Как их увидеть здесь? AdCustенs. Токенс. И вот здесь нужно внести вот эти все данные про токены, то есть нужно зайти э, в мои счета, сейчас я это одновлю. Просто у меня сейчас с первого раза может не получиться, потому что я не совсем, э, ну прям помню точный алгоритм, потому что я это делал один раз, но видеоинструкции это все и есть, которую я скинул. То есть сюда вводится вот э, и токен-символ. Э, здесь пишется MVC. И здесь ставится шестерка. Нажимается сейф. Нет, видишь, что-то какая-то ошибка. То есть либо уже блокчейн э, перестал функционировать. То есть, ну, потому что я не заходил в него, да, вот он. То есть нужно заново заходить. Вот, я выбираю Кейстор store файл File, Select Wallet File. Выбираю, так, у меня криптовалюта. Выбираю вот этот свой файл скачанный. Выбираю его, джо, джо, Джойсон этот. Открываю, он у меня спрашивает пароль. Я опять захожу сюда, вот в этот свой файл и паспорт. Вот он у меня открывается, пароль. Я его копирую. То есть просто нужно постоянно вот это делать, поэтому неудобно. Unlook. Все, я сейчас зайду в свой эфир, который в аватаровский эфир, но только без посредника, без протеза. Вот еще отнялось у меня 0.011.47 эфира. Сравниваю. Сейчас э, мои счета Вот 0.0.11.47 эфира То есть вот еще кому-то транзакция дошла Теперь э, А вот у меня Вот они 8 мегаватт Вот они 8 мегаватт Вот который у меня здесь Вот 8 мегаватт И вот они здесь Все, вот, вот он мой кошелек эфира то есть вот здесь я выбираю эфир, либо мегаватта, что я перевожу. Здесь вставляю, кому перевести, тебе. Здесь еще там что-то пишется. Ну, а, количество здесь пишется. И все. Нажимаю Generation Transaction, и все там происходит. То есть, мог То есть вот... ты точно, точно так же можешь зайти в другой свой личный кабинет, там же, где у да, тебя хранится свой да, миллион. да. Я уже скачал все эти приватные ключи и все, и спокойно пользуюсь. Вопрос можно? Да. Владимир, смотри, просто вот уже с валет будешь, соответственно, отправить контракт людям уже в новые кабинеты, да? То есть, кто будет? Да, как хотят, либо в новые кабинеты, либо просто напрямую на его блокчейн, на его кошелек, вот на такой же. В MyEther можно токен будет создать, да, тоже в Мегаваттиске? Да, конечно, но поним, это же и есть плат плат площадка этого, этого эфира. Токены на эфире сделаны. Понял, понял. Я вот в 12-й планерке же про это все говорил. То есть, то, что это все и так на эфире. Просто есть несколько входов, так сказать. То есть, есть... Как бы вот такая дверь, да, на распашку, которую вот сейчас показываю, и много неудобств, где там нужно постоянно пароль, логин, там вот это все, кучу кнопок нажимать. А есть уже упрощенный интерфейс, это вот он, аватар, в котором все, ты один раз нажал, все отправить и отправляешь. То есть здесь просто люди уже сделали, как бы, ну, представьте сейчас вот, а, вот здесь у меня все в одном месте, да, эфир, токены и биткоины, а здесь у меня... Эфир, потом здесь надо токены выбрать, там на каждую в определенные действия сделать. Если биткоины, то мне еще биткоин вкладку открыть надо, призм, еще в призм вкладку открыть. А аватар сделал все как бы в одном месте, то есть это как бы как кошелек с кучей карточек. И удобно, достал сразу тут же и рассчитался, там, перевел. А это прям вот источник, вот он сам вот этот эфировский блокчейн. Во-первых, что тут как бы с языком понапутано, что неудобно для большинства, вот нет, а нет, вот, нет. Что другие вещи? Так, чё, какие еще вопросы? Арсен, отключи микрофон. Походу, он не у телефона. На мегаватт контракт. Потому что у меня уже пять человек ждут, чтобы я им перевел по акции десять мегаватт контракта. И эфиров ждут тоже человек десять. Ну эфиров надо самим закупиться И да, перевод ладно. Ладно, А по, по мегаватам подарочным мегаваттам контрактов Разберемся в ближайшие дни Сначала нужно снять напряжение С регистрации у людей С переводом людей от страха этого Которые там таблички красные Понавешали 7 июля Там все там чему-то конец света Ничему не будет 7 июля никакого конца света Просто если людям не ставить рамки Люди, ну какие-то там вот Цели, да, там первую цель, вторую цель То есть и он не будет видеть То он будет бездействовать Для этого как бы ставятся вот эти даты Что нужно до какого то числа вот, вот они у меня как есть на эфире Мои мегаватты, так они и есть на эфире Там и 7 июля они будут на эфире И 26 июня, и 31 декабря Вопрос просто на какой платформе вот и все. Я свой анализ сегодня говорю провел с техническими специалистами всех вот этих площадок. И я для себя сделал вывод, что я остаюсь вот здесь. Пока до момента, пока не будет адекватно работать личный кабинет. Все кнопки, чтобы я мог комфортно каждый день вебинары провести, продажи сделать, подарки раздать. То есть все как было. Пока этого нету, я не могу этим пользоваться. Ну, грубо говоря, вот, вот это вот автомобиль, в котором как бы вот он есть, да, но он стоит и у него пустой бак. То есть в него нечего залить, чтобы он поехал. Вот он пока вот в таком виде. Поэтому я пока пользуюсь вот. Алло. Арсен, выключи микрофон. Пожалуйста. Благодарю, я услышал. А вот я еще не совсем увидел. Вот, когда нажимаешь в новом личном кабинете, купить токены мегаватт-контракт, там только атвакэш. Вроде как к оплате принимается. а Я что-то рассчитывал, что призм будет хотя бы. Не, ну. Да, это тоже большой минус. На 2 кэш это. Ну, я даже не представляю. Но сейчас просто насчет ситуация, начнется расти курс на AdvoCash, потому что сейчас начнутся все покупать и обменники сразу же поймут. То есть, эта ситуация уже проходила yeah. не раз, поэтому это не самая удобная система, кстати, AdvoCash. Да, насколько мне известно, там некоторые люди даже оттуда заработанные бабки не могут себе вывести в Fiat. Yeah. Да. Поэтому, ребята. Как и всегда, все лучше естественным природным способом, на коленочке, на бумажечке, список людей, кому сколько что продано, табличка Excel, самое работающее, на доверии, зато самое работающее, без всякого вот этого технократического сумасшествия. Правовет он до сих пор работает и все в порядке. Хотя мы хотим там что-то там внедрить, но мы просто представляем, то есть смысл просто, если мы сейчас внедрим команду программистов и разработаем свои личные кабинеты с автоматическими заполняющимися шаблонами, то нам придется документы там поставить по стоимости 100 тысяч там или 200 тысяч, чтобы нам хотя бы зарплату платить этим специалистам. Пока мы как бы ну, не можем этого позволить в финансовом плане. Сейчас вот призм раскачиваем, раскачиваем, сейчас будут у каждого там нормальные кошельки с парамайнингом. И все, и мы наймем вот этих же айтишников, заплатим зарплату и автоматизируем правовую сферу, чтобы во всех там направлениях, семейные там, ЖКХ, кредиты, чтобы были все шаблоны и приложения на телефоне. Человек ввел свои данные, кнопку нажал, у него на принтере выехал заполненное заявление. Но для этого нужно много времени и очень много денег. А их нету в таком объеме. Поэтому все по порядку. Всему свое время. Ну что? Кто еще желает? Надо заквадрачиваться. Уже час 46, это потом люди. Тяжко это все воспринимать. Да не переживай ты за людей. Вообще никогда ни за что не переживай. Будь что будет, ведь как-нибудь же будет. Ведь не было же так, чтоб не было никак. Верно, но я по себе сужу очень длинные, последнее время просто не могу смотреть. По верхам пробежался, так быстренько этим. Даже иногда полезные не хватает, начинаешь что-то, потом раз звонки, задачи, скайпы, надо отвечать, и потом смотришь, там не доделал, там не доделал, а потом уже кричат люди, караул, что такое. Для этого, вот вот... для этого достаточно раз в неделю собираться на полтора-два часа вот на таких планерках и все не надо, Я вот не смотрю никакие ролики, никакие чаты, там смысл, там просто очень много флуда, мусора и так далее, который просто отвлекает. Собрались, вот надо было выяснить вопрос, Денис одной информацией владеет, Елена другой, ты третий, там я четвертый. Мы это все высказали, все в одном потоке, хоп, все зафиксировали, в интернет выложили, все это дело закрепили, все, все, все, все, все, все знает все двигается, все работает. И я причем хочу, чтобы команда руководителей, которые технические на сайте, которые там генераторами занимаются, которые там занимаются организацией мероприятий на 28 июля, чтобы они работали хотя бы примерно так же, как и мы, чтобы они до нас подтянулись. Потому что мы, как, как говорится, паровоз, да, который все это тянет, а они в этих вагончиках едут. И причем эти вагончики, по-моему, едут там как бы в следующем поезде. То есть они даже не в нашем поезде зацеплены, потому что отстают. Потому что не дают информацию вовремя, не проводятся вебинары, не проводятся планерки технические и так далее, чтобы мы хотя бы в интернет заходили, открывали там и видели, что сегодня вот это, вот это там за текущую неделю сделано, такие-то детали, там такие-то уроки проведены, столько-то людей приехало учиться, в Италию, и столько-то там уже освоили, хотя бы какой-то анонс, потому что у них нету этих навыков, не потому что они этого не хотят, у них нету этих навыков, потому что каждый здесь из вас присутствующих, он здесь присутствует, потому что он обладает этими всеми навыками, то есть многосторонний, многофункциональный человек, каждый из вас, который в этом чате, который может и коня на скаку остановить, и в горячую избу зайти, как говорится, и все что угодно. И на самом деле я искренне рад, что вокруг меня и рядом со мной точно такие же люди, как и я. То есть это вот вся команда в этом чате. Но их еще побольше, как бы на самом деле. Ну, просто именно мы просто проходим, ну, проводим созвон по вместимости. Потому что только 25 человек можно созвониться в скайпе. Я, конечно, одну программу уже два раза использовал, но пока не совсем она мне комфортна, как скайп. То есть там программа. Которая работает по созвонам, по демонстрациям, по экрана, по видео. Там вместимость что-то полторы тысячи человек, что ли. Э -э, причем неважно, там запрещен интернет, либо разрешен. Э -э, социальные сети в разных странах есть ограничения. То есть она работает везде. На всех устройствах. Но пока на там все на английском. Я вот... Вообще к иностранному, к иноязычному мне вот прям не могу я переваривать это, сложно для меня там, психологически сложно только. Ну все тогда, что, благодарю всех за сегодняшнюю встречу, за обратную связь, за разговоры, двигаемся дальше, ждем видеозаписи. А, и напоследочек, да. Алексей Хлызов Хлызов, вернее, правильно, он с Балтийска и Александр Бобров они сейчас занимаются оформлением загранпаспортов для того, чтобы до открытия до 28 июля слетать в Италию, Ну, чтобы вживую познакомиться со всеми людьми там, с процессами происходящими. Ну, это вот под занавес, как бы. Это тоже достоверная информация из первого источника. И, кстати, вот это нужно было сделать уже давным-давно. Ну вот, пока только сейчас вот получилось. К этому прийти. Суета засуетила. Движуха эта вся работа. Каждодневная звонилова. И порой ну, не всегда.. Вспоминается, что хотелось бы в первую очередь сделать. Приоритеты перерасставляются Но уже конкретно к этому пришли. Сейчас этот вопрос решается. С самолетом и с загранпаспортами. С Балтийска еще... там долетали вообще три секунды. Владимир, вопрос? Можно да еще один? Ага. Спрашивают, почему нет а, на сайте в разделе «Контакты» нас, хотя понимаю, что это без разницы, мы и так это все будем двигать, вот, но все же. А нет у нас потому, что даже нету кнопку «Перевести эфир». По этой же самой причине просто не дошли руки у людей. Ну, меня в принципе как бы не озадачивает этот вопрос. У меня то есть мне не нужна вот эта известность и популярность, потому что мой телефон и так дребезжит круглосуточно. Зачем мне еще ну, как бы дополнительный трафик еще через сайт, на свою трубу? Все, спасибо от души всем. До скорых встреч в Красноярске. Во благо, да. Прям вообще очень, очень-очень жду этого момента. Все, ребята, благодарю за отличный вебинар. Всем тоже до встречи. Скоро увидимся. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Всем благ, Всем, всем, всем благ, удачи. Всем всех благ, удачи. Обнимаем. Благодарю всех.